Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада «Будет ли действовать и как?» Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях. а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, давайте мы посмотрим, будет ли действовать и как. Если не будет... То, наверное почему если не будет то почему поэтому четыре человека без дробления на мужчин и женщину могут здесь загадывать и мужчины мужчин и мужчин да о чем бы нет здесь нету разделений поэтому все возможно можно и тому подобное давайте дальше если кто как не знает как выбирать что делать Первый там пришел второй раз. Не знаю как, что. Просто дышите спокойно, Но Закройте глаза. Представьте человека, которого вы хотите узнать, там, будет ли действовать или как, тому подобное. Представьте. Потом откройте и вот посмотрите, какая свеча больше вам нравится. Больше вас обволакивает, туманит, мамит к себе. Вот именно она, и никакая боль. Возможно, две свечи, три свечи, как угодно. Возможно, где-то там по информацией. Массовый будет. То есть здесь тоже можно так, в принципе, и выбирать. То есть на интуитивном уровне, да? Поэтому давайте так. Будет ли действовать и как? А, здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Будет ли действовать? Будет ли действовать? Заганно человек вам. Немножко противоречия. Здесь больше как будет спрашивать, <смех>, а не действовать, если с кем ведутся тут диалоги. Дорогие мои, ну конечно, больше бы, конечно, я бы здесь сказала, что действия тут особо я не вижу. Возможно, какие-то разговоры могут быть, какие-то вопросы могут быть, но действий как таковых, возможно, просто неясных для вас тоже, в принципе. Может такое, в принципе, происходить, почему бы, собственно, и нет. Но я бы сказала, что не будет здесь как-то человек действовать к вам. Здесь, возможно, больше какой-то такой информационный поток. Возможно, человек просто у вас что-то спросит, и все. Возможно, просто как-то неясно. Да, человек, человек будет как-то, если даже действует, то давайте если, ну мало ли, ну по-своему. Но ну, я бы здесь не давала гарантий. Здесь, возможно, просто есть какая-то... Давайте почему почему не будет я не вижу сум действий здесь больше на это сказано склоняюсь к этому а почему не будет действовать у кого-то просто и так все замечательно в жизни чтобы как-то что-то менять и меняться дорогие мои. Здесь кто-то наслаждается, возможно, отдыхом, возможно, времяпрепровождением, возможно, занят какими-то вещами, либо семьей, либо, либо своим домом, либо своими какими-то заботами, трудами, возможно, просто э, связано с налаживанием каких-то связей с общественностью. Поэтому, дорогие мои, вот здесь, здесь больше не будет, потому что, вроде как бы, человеку и так хорошо. Даже если вы поменяется или он даже спросили, я бы сказала нет. Если вдруг такой вопрос будет код внезапно, не плану. Поэтому, дорогие, так, здесь больше как избрание своего собственного пути развития, своей собственной роли, своей собственной какого-то диалога своих позиций и не отход от этого. То есть здесь не будет особо действовать, я бы сказала, возможно, только общаться и то тоже под большим вопросом. Но здесь потому что так человек захотел, так его душа к этому располагает, так он это видит, так он это чувствует и так ему это надо. То есть здесь ему комфортно, ему удобно, либо ей удобно, ей комфортно. Именно с такими позывами я сам за себя думаю, я знаю, что мне лучше. И вот здесь именно как-то действовать человек из-за манеры, потому что комфортная какая-то ситуация, либо комфортное само по себе все вокруг, чтобы как-то особо не действовать. И также все замечательно, кружка. <с> вот здесь, вот я бы сказала, больше как-то так. Потому что человек это захотел, человеку это приятно. То есть вот, приятно какая-то такая, возможно, позиция по отношению к вам. То есть, вот здесь больше как-то на эмоциях, больше как-то на теплоте и больше все-таки на то, что человеку как удобно. Больше основан ответ, нежели как-то иначе. Возможно, человек сам для себя это все решил и выбрал собственноручно, то есть вот. А. Поэтому вот здесь, короче, как так. Поэтому вот, да. А, спасибо вам. <связь> Давайте дальше. Если писать то, что, допустим не болиться, не суразиться у кого-то, а у кого-то будет приукрашивать действительность, либо при чего-либо, либо, либо при украс, либо завораживание какими-то словами, либо при, либо Употребление ненормативной лексики, либо ненормативного чего-то в жизни, что вы не можете, что это нормально. Вот здесь, если у кого-то такой момент, то какой-то такой вы можете наблюдать, если у кого-то здесь с кем-то свяжется. Что-то не то, что ненормально, а возможно с человеческими какими-то приблутами и именно... Возможно, человек за что-то будет цепляться, за что-то одно, либо за тему, либо за вещь, либо за то, чего он хочет по отношению к вам. Здесь можем, могут быть сообщения, я их не исключаю вообще, честно. Шпионажи, сообщения, но не действия. Здесь какая-то такая вот левая, правая позиция, как угодно. Поэтому давайте... Личный расклады можно не ко мне. Какие-то вопросы такие, поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто... <голубой>, Голубой. Здравствуйте, кто... Голубую свечу выбрал. Будет ли действовать и как? Будет ли действовать и как? Я про голубую свечу, а то вдруг кто-нибудь сам про себя сказал. <голубая> Будет ли действовать голубая свеча? Кто Будет ли действовать этот человек? И как? Будет ли действовать и как? даже против твоей воли, <свят> даже против твоей воли, дорогие мои, а здесь, здесь действия могут быть, но действия могут быть, конечно, сексуального характера и какого-то такого э, момента, что человека просто вот натолкнет на действия, По пьяни, да? <свят> а действия на какие-то, ну я бы сказала, как несуразные, все равно он, он немножко несуразный. Здесь могут быть действия для людей, да, даже неожиданные, даже, но больше, здесь информация больше с наклоном то, что привык к вам действовать человек. То есть какие, в принципе, вы, в каких вы отношениях, то есть если вы в отношениях чисто каких-то кексовых, кексовых, на драконах летаете, поэтому, дорогие, вот на драконах летать можем. Практикуем и идем. Если вы в каких-то отношениях более, возможно, каких-то душевных, возможно, просто там друг друга задействуете какие-то рецепторы по сообщениям, Взрослого характера То здесь тоже может так проигрываться и дальше То есть здесь больше приближенность Будет действовать только в то, Так, именно таким образом Которым уже привык Который наработал Который у вас присутствует в вашей жизни Который уже, в принципе, возможно, неожидан, возможно Неожиданный Ну, возможно, но это ну, Крайне не могу сказать, что это вот так я бы не сказала по такому сочетанию, что особо не... Возможно, невозможно, нет. Вот здесь возможно то, что уже было. Вот здесь больше, короче, какая-то такая. То есть будет, да, но именно так, как привыкли, так, как вы с ним себя чувствуете, либо с ней. То есть если отворот-поворот, также отворот-поворот. Если привет-пока, также привет-пока. Если привет заговорить не сумела значит с привет и дальше разговоры не получится то есть вот здесь вот здесь больше как на чем люди привыкли общаться на каких привыкли действовать друг к другу в понятиях позициях и хотелках то есть на бровях не на бровях а на переносицах. поэтому дорогие здесь больше как-то да но с наклоном таким что одно и то же по кругу твою подругу, поэтому вот, дорогие мои. Ну, немножко взрослый колонки, почему, об этом тоже не сказать, поэтому, ну даже как, я даже весела, конечно, ну, давай еще как, может еще как -то. Не соглашаться, бегать и обманывать, кто-то будет. Не соглашаться бегать и обманывать, а, возможно, просто вот на меру действия. <свят> Испытывать ваше терпение, да? <свят> Прискакать, ускакать. Ну, здесь прямо хочется как-то... Но здесь, понимаете, в паже Пентакли здесь деталь. Здесь вот интересная деталь. Здесь белочка. Белочка бежит вверх. А вот эта женщина, которая держит этот а, Пентакль. То есть, вот здесь всегда -то, какая-то такая бекитня, какая-то такая вещь. И здесь она присутствует. И здесь, в принципе, вот здесь может отражаться. Ну, вот как так. Да, больше как человек привык, направлен, к какого человека склада характера и как он к вам относится. Здесь, конечно, от этого все зависит. То есть действие зависит от того, какой человек, как он себя привык в с вами поступать, как он привык вообще, какие-то его нравы, какие-то его характеры, какие-то его сугубо какие-то привычки, возможно, здесь присутствует привычка. То есть вот здесь сугубо какой-то такой. То есть действовать именно в этом направлении, больше в том, в котором он подкован сам по себе как человек. То есть если вы привыкли друг другу обманывать, там будьте обманывать дальше. Если вы привыкли друг другу за друг другом бегать, есть такой фильм, там как-то, нет, не догони, не обгони меня, как-то друг за другом, друг на друга прикалывались всю жизнь люди, девушка и парень. Вот так тоже, тоже примерно то же самое, то есть какие-то привычки здесь. И будет действовать больше, как, конечно же, как человек сам себе воспитан, на что он способен, на какие чувства, на какие эмоции, и то, как он к вам относится, и то, как он себя вас подпускает, либо как он от вас как-то что-то делает, либо убегает и тому подобное. Поэтому вот здесь больше как вот такие действия, свершения, именно смотря, конечно же, по человеческим тут желаниям. И как он вас видит, и как он там вас хочет, не хочет, и дела. Здесь больше какой-то такой момент. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Зелененький, зелен, зелененький, зелененький, зеленый. Зеленки мои, будет ли действовать и как? Будет ли действовать загадный человек? Будет ли действовать загадный человек? Будет ли действовать загадный человек? Неопределенно немножечко, неопределенно, да, вот здесь хоть-хоть как. Так, семерка Пентакли, рыцарь, чаш, у нас тут дурак, пятерка мечей и шестерка мечей. Дорогие мои, у кого-то для кого-то вот такая информация уже действовал. Уже действовал. Это вот то же самое демо-версия. Демо-версия уже использовалась. чтобы купить полную версию, Это, без смс-регистрации не получится. Мои. Правда, вот без смс-регистрации, ну все, не, не посмотрите дальше. Ну, действовать нет. Уже отдействовалось. Уже что-то были какие-то действия совершены. Я пока я не вижу дальше. Просто действовать нет. Я не вижу таких действий. Здесь как бы семерка пентаклей, Крыцарь Чаш, можно сказать, да действовать. Здесь, понимаете, здесь дурак. Да, можно сказать, действовать как-то на абордаж, но у меня вот именно конф конфликт в двух картах. Пятерка мечей и шестерка мечей. Как будто уже все, знаешь, танец спит, все отыграно. То есть вот здесь вот как-то да. Почему нет? Я бы здесь склоняюсь больше нет, чем да. Все-таки. Ну, больше так. Почему нет? Сгорело, помутнело и все прошло. Дорогие мои, здесь может потому, что и человек для себя так так же и выбрал, но больше здесь по ощущениям, конечно же. Здесь у нас и рыцари, здесь у нас и чувства, но при этом как вот вот почему нет. Потому что, возможно, какие-то обиды, возможно, какие-то неприятные ситуации здесь могут происходить. Либо какие-то кого-то претензии, просто не хочется дальше в одну... Это то же самое, что в одну реку дважды не входят. Либо человек, может, даже так и сказал. Ну, я даже не удивляюсь, ну, ладно. Девятка и, может быть, уже есть с кем также уже идти. Может быть, есть уже кто-то. Может, уже кто-то другой понравился помимо вас. Ну, вот немножко, вот здесь, как поезд немножечко ушел, двинулся уже на перроне, а вы пока еще где-то в другой стороне, но не совсем не на перроне. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь вот, возможно, отлегло, отлежало, возможно, уже что-то пропало, возможно, уже что-то нарушил, все иллюзии сняты. Возможно, очки розовые уже снялись, что, в принципе, понятий просить и выбрать какой-то свой путь, поэтому вот здесь больше почему нет, потому что уже отлегло, возможно уже все прошло. Также у человека как-то выбрал и возможно не смирился с вами, либо со своими чувствами и тому подобное. Тоже как-то вот какая-то какая такая смиренность. Если смиренность, то о смиренности определенное какое-то развитие в другом направлении. Если не смиренность, то здесь может как проигрываться обида, либо как проигрываются неприятные чувства по отношению к вам, немножко со знаком минус. Либо кто-то здесь друг друга обманул либо кто-то здесь немножечко лапшу на уши вешал. Ну, а больше лапши. Здесь про лапшу история. Не обмана, а лапша. Поэтому, возможно, это было как наиграно, либо как просто по каким-то чувствам. Не наити, а просто. Поэтому вот здесь как-то, возможно, уже все уже ну, реально прошло, и уже отцвели помидоры, снялись розовые очки, а хочется в жизни что-то вкусное помимо чего-то интересного вас. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот как-то вот, короче, как-то так. Нет, ну потому что курс не в вашу сторону. Ну совсем не ваш курс, вот куда-то, куда-то возможно с кем-то уже. Причем я не удивляюсь. Поэтому давайте, дорогие мои, ну вот как... Вот, ну а как, а как? А как дальше? А как дальше? А вот так. Давайте, здравствуйте, кто выбрал красный вариант? Будет ли действовать и как? Будет ли действовать? Будет ли действовать и как? Будет ли действовать и как? Здесь да, здесь однозначно да. Хочешь ли ты? Не хочешь ли ты, да? да. А здесь, здесь может проигрываться как не хочу. Поэтому сочетание карт э, может как проигрываться, может, не стоит, может, не стоит, чтобы он ко мне действовал? Ну, либо она, ну не надо, ну зачем? Ну, не, не, не, не. Ты чё? А, да, а, да. А вот здесь немножечко по нарастающей. Возможно, человек будет как-то стучаться, возможно, проситься, возможно, человек будет. Но вот здесь точно будет. То есть, вот давайте, чтобы вот я загадала это не сбылось, давайте вот здесь не про это. Возможно, человек уже. Возможно, человек это уже делает уже неоднократно, поэтому ломится и тому подобное, либо пишет и тому подобное. То есть будет ли действовать? Да. Всеми путями, всеми методами, рядом, близко, хоть хочется. Возможно, человеку самому не хочется, а надо. То вот здесь вот как-то да, возможно, через пень-колоду либо вы как-то этого человека воспроизводите для себя, либо он как-то, либо у вас как-то что-то как-то со скрипом, знаешь, получается. То есть вот здесь будет, да. Да, да, да, да. Если ты даже не хочешь, вдруг. Давай дальше. Не советую. Давай дальше как, как, как. Ну, здесь понятно, ну, давайте еще дополнить. Опа, косяк. Так, баланс. Десятка мечей. Умеренность. И примерно как тоже привычка. Ну здесь вот как все как и всегда. Здесь не, не новое, как раз таки. Здесь сами люди имеют представление, как они будут действовать. То есть здесь, я бы сказала, здесь не такая уж и... Но, знаешь, эта позиция больше относится к тем людям, которые, в принципе, знают, но хотели что-то подтвердить для себя. То есть больше как-то так. Потому что я бы больше бы акцент сделала «Десятки мечей отшельника». «Десятка мечей» немножко другая, если что, посмотрите. А -а -а, что сами человеки уже знают как. То есть будет ли действовать и как? Как? Сами знаете как. Вот, вот, вот как бы это ни было как-то прискорбно для кого-то, либо как-то обыденно, либо как-то безнадежно, либо как-то, ну ты чё, совсем же просто как-то, да что ж так, где же загадка. Как, вы сами знаете как, Все. Здесь у нас умеренность, десятками, мечей интересная также у нас и баланс. По справедливости, да? Вот так как заслужили, вот так и так. Вот возможно такой вариант, кстати, почему вы, собственно, нет. То, как вы заслужили, то, как вы считаете заслуженно для себя, либо как он считает для вас заслуженным. То есть, возможно, какие-то такие успехи при, при успехе здесь могут касаться людей. Кто на что горазд, Кто на что горазд, кто на что способен, кто как это видит. Здесь больше именно на восприятии основано, зациклено. Именно как? То есть, как вы воспринимаете, возможно, также э, контингента вот этого, либо как э, он вас воспринимает, но здесь больше на восприятии. Поэтому вот я бы, я и сказала, как вы сами знаете, как. Поэтому, вот, нету здесь акцента и упора особо на личности. Есть здесь просто обыденности, здесь есть просто понимание. Но вот акцента упора на каких-то королей-королев здесь нету. Возможно, женщина знает как, а, возможно, это мужчина как вот именно считает, как надо поступить или как надо что-то предпринять по отношению к ней, к нему и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, ну, сами знаете, возможно, а, возможно, уже знают люди и, возможно, уже горит некая свеча лбу. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так, то есть здесь как-то все ясненько, здесь как-то понятненько, как, как, как, как и кверху. Поэтому, ладненько, дорогие мои, здесь больше, да, всеми путями, но действует, то есть здесь вдруг действия, Я... почему бы и нет, но... Давайте вот, вот осторожненько подходить к этой свечечке. Немножечко с осторожнее, с осторожностью и вот с каким-то пониманием того, какие у вас отношения между вами и вот загадным человеком. Потому что, если тут непонятно отношение к качели, либо еще какая-то дичь, канитель, я немножечко не уверена, что к вам относится, но почему бы, собственно, нет, как некий момент общей информации для вас. Поэтому, может, какая-то общая черта здесь присутствует. Поэтому, дорогие мои, вот да. Спасибо вам за то, что вы были со мной. А за то, что вы были со мной, а вы забыли, забыли. А я забыла его посмотреть. Нету. Спасибо за расклад. Все. Поэтому спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на спонсорство. Спонсоры у нас дополнительно спрашивают по каким-то своим раскладам. Ну, не своим раскладиком, а раскладу и в общем какие-то дополнительные вопросы. По Именно по раскладу. Поэтому также поставьте колокольчик, вот это обязательно, знаешь почему? Потому что вот обе уведомления будут приходить, хоп, а Марина новое видео выскочил. А как же без них? Поэтому желаю, чтобы вы еще про меня не забыли, поэтому желаю всем наилучшего и пока-пока